Как вы помните, в прошлой серии мы с вами остановились на том, как мы с вами походили по миру Встретили много чего интересного, даже дракона Если вы до сих пор не видели прошлую серию, то обязательно посмотрите Там довольно-таки мало просмотров, что меня безумно огорчает Ребят, давайте добьем там уже 400 просмотров, и я от вас отстану Так, ну что, ребята как вы помните, в прошлой серии я говорил о том, что вот эта вот серия будет посвящена моду Bewitchment. Так и будет. Но пока что об обновлениях, ребят. Я тут немножечко решил сгладить местность с одной стороны. Я думаю, вы уже видите. По миникарте что-то там кое-что есть. А -а -а Не да? Это вуаля, вот такой вот замечательней... замечательнейший просто... Огород. Он, конечно, еще не засажен. Мы это сделаем в этой серии. Здесь м, по месяцам много всего, ребят. Это двухэтажный. Я просто еще не успел полностью его доделать, потому что а, видео надо выпускать. Отснятых видео заранее у меня, к сожалению, пока что нет. А, мы с вами в прошлой серии делали тигель. Вот. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет-нет-нет-нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Фак, фак, фак, фак, фак! Черт, черт, черт, черт, черт, черт! Лавовая! Ай, блин! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай! Пока огонь не перешел никуда. Все сгорело! Блин, че я сразу этого не заметил? Блин, ну, классно, что мне еще сказать, мне больше нечего, блин, сказать, сгорело все, подгорело, блин, надо будет реально эту лаву закрыть здесь, пипец, я-то думал, она до сюда не дойдет, она ведь дошла, и у меня в итоге все загорелось, блин, мы чуть с вами, вот это вот то, что я отправил несколько дней, да, сразу говорю, это не по туториалам с клиника, это по туториалам э, корейца. Вот, потому что, ну знаете, я так посмотрел, у него дома не очень. Я посмотрел у Зори там вообще строят все прекрасно. Поэтому э, вот такие вот дела. Салим, привет. Ты смотришь на Рубина. М -м, классно. Чтобы начать изучать мод Bewitchment, нам нужно с вами две книжки специально. Сейчас я вам их покажу, э, если найду, если они тут есть. Ага, что-то, блин, я нихера не вижу здесь. А, это не то. Это Драгон Ман, Fire. О, Нифига тут. А я этого... О! О! Ничего себе. Вот, Певичмент, Нам нужно будет с вами... Две специальные книжки, вот адский кодекс и книга теней это все красится вот таким вот прекраснейшим образом адский кодекс ты как делаешься адский кодекс я не знаю как делается честно пока что нам он не понадобится он нам нужен только для того чтобы призывать демонов и с ними торговаться да ребята здесь нам не нужно будет смотреть обзоры тут есть уже специальное обучение вот по книгам, а не как-то было на версии 1.7.10 с модом Вичери. Там вообще никаких книг, никаких подсказок. Делай, что хочешь. Вот вообще, там начать было просто нереально. Так, ладно, сейчас нам не об, сейчас не об этом. Сейчас нам нужно будет с вами найти... Э М! Чернильный мешок у нас есть. Морозник, к сожалению, пока что у нас его нет. И корень мандрагор его у нас тоже нет. Подождите, может у нас есть морозник, я не знаю. Так, семена... О, у нас есть семена морозника. Семена чеснока. Семена пшеницы. Как раз, кстати, с вами засадим вот это вот все. Так, семена пшеницы здесь. Сахарный тростник. Так, так, так, так, так. Семена свекла, Тыква, тыква, пока что не трогаем. Беладонна. кого семена ядовитого растения? Ага. А зачем оно нам? Ну? Ладно, на всякий случай тоже посадим. Сейчас мы с вами будем собирать траву вот здесь, чтобы выбить семена мандрагоры. Подождите, ой! Там ничего случайно не продолжило гореть, не? Ну, пока что нет, знаете, такая. Этот проветривается. Так, давайте. Здесь у нас будет расти. Мандрагора, здесь морозник, здесь чеснок, здесь будет пшеница в больших количествах, между прочим, в очень больших количествах, так, ой, господи. Так, подождите, все остальное вот это вот... Нет, хотя в принципе можно, почему бы и нет? Если как бы места не хватит, то посадим наверху, потому что... Ну я же там не все собираюсь засаживать, правильно? Так, семена белодонны. Тогда давайте белодонну мы сюда посадим. И семена... Вот здесь. Так, свекла у нас будет тогда расти, произрастать вот... Здесь. Надо будет еще посмотреть, какие есть рецепты со свеклой. Здесь будет... Нет, здесь не будет расти морковь. Здесь будет расти морковь. И картошка. филе у нас будет расти здесь. Все, пока что ничего не трогаем. Пока что все остается таким. Хотя давайте вот это вот мы с вами тоже засадим, потому что у меня семян слишком много. А курей я пока что себя не держу. Так, и теперь нам нужны будут сами кости, чтобы вырастить мандрагору и морозник. Господи, я как будто какое-то заклинание говорю. Мандрагора, господи. Интересно, есть такое растение на самом деле? Или это выдуманное? Надо будет посмотреть. Не, вот морозник я знаю, он точно есть. А вот мандрагора, вот это вот все. А, спать можно только ночью? Ладно, давайте тогда сходим за костями. Еще надо будет, наверное, в этой серии сделать специальный алтарь для из мода Electroblobs Визуджи. Оп, оп, вот все, морозник вырос. Оп, оп, оп, все, мандрагора, да? Опа, семена мандрагоры, все прекрасно. Вот мандрагора есть. Ага. А семена не выпали, окей А, или семена, знаете, вот так А, нет, окей Нужна будет са нам с вами еще книга Ребят, так, быстро, быстро, быстро Надо будет тут все осветить вокруг Иначе, знаете, что будет? Пипец, тут много чего Разного и всякого Итак, новый день Новые силы Нужен черни черничный мешок Чернильный мешочек И книга у нас есть все. Книга, чернильный мешок, морозник и корень. Вуаля, книга теней теперь у нас есть. Новые рецепты, загляните в справочник. Опа! Бедминство. Древние искусства, взаимодействия с магией природы. Эта книга поможет вам найти ответы на все вопросы. Кстати, я помню то, что здесь все на английском. Поэтому. Мне придется это переводить, и это никак будет с, с Таумкрафтом. Тут прям вообще жестко все. Тут мы сможем с вами посмотреть, что, где, когда. То есть изучить это все, что это? Серебряный слиток и аметист. Ага, два серебряных слитка, и мы сможем сами сделать Атейм. Этот церемониальный кинжал также позволяет получать особый лут с мобов. Вот, его нам нужно будет с вами сделать, потому что это необходимо для всех ритуалов. Ну, не для всех, там, где нужны приношения. Вот это я точно помню. Ну, вот что-то вот подобное. Вот такое вот очень интересное. Давайте арбуз пойдем. Нет, фу-фу-фу. Убирай сундук. У нас же есть тут мясо. Что, ты тоже хочешь? На, на. Все. Собакин доволен. Какой-то кодекс. Вау. Ага. Короче, в какой-то крепости эм, восстание душ уплотненных это как бы темная магия. И там вот этот вот чел, который занимается темной магией, он. Короче, это очень опасный чел, его нужно остерегаться, он э, привлекает нечистые силы, так скажем, чтобы сбить людей с э, пути, так чистого пути и бросить их в ямы пылающего огня то есть отправить их в чертов ад вот такие вот дела вот как раз таки вот эти вот уплотненные души как раз таки называются кодекс инферналис вау ага поговорим об алтарях вот так вот он делается. Тут всего несколько алтарей. Я знаю, как это делается, потому что во время записи э, видеоролика с Нордвейном я полностью изучил мод. Как раз таки в сфере алтаря. Как его улучшать, как сделать его сильнее. Что у нас с миром? Мама! Я не знаю, может это из-за солнца? Так бы еще из-за чего-то, но... Ладно, ладно, не суть, не суть важно. Главное, что сейчас надо будет с вами а, сделать алтарь. И потом мы с вами его улучшим чуть позже, потому что там на улучшение столько дерьма надо. Это пипец. Чтобы вы понимали, там алтарь такой стоит, и у него как бы ну мало, он слабый. Ты не сможешь сделать просто никакие даже базовые ритуалы. И чтобы тебе его прокачать, тебе нужно будет столько растений, потому что именно э, растения как бы увеличивают силу нашего будущего алтаря. Итак, значит, получается, нам нужны алтари, и тут нужны пустой кувшин, shift и левая кнопка мыши. Так, нужна трава любая, жидкое колдовство, огненный порошок. Ой, ребята, мы с вами, кажется, его не сделаем в этой серии. Нужно отправляться в ад. Но, ну что, ребята, вы готовы потушить, наконец-таки, эту лавовую лужу, чтобы я смог потом нормально все сделать? Итак, у меня нет, по-моему, ведра с водой, да? Я его прокаркал, как всегда. Ну да, как всегда, Саш, как всегда. Так, у нас тут осталось, вот это вот все надо будет отсюда убрать. Вот это вот, кстати, мне краски не нравится. Итак, вот бедро. у нас еще были алмазы, я помню, в больших количествах. У нас нет алмазов. Подождите, у нас же были алмазы. Где алмазы? А, вот алмазы. Три штуки. Так, теперь чем... Давайте заранее сами сделаем алмазную кирку, потому, потому что, а, как бы, вот сейчас я взял эти алмазы, нахера? Типа, я мог их потом взять? Ну да ладно, я пока что боюсь тратить алмазы. Конечно, мы с вами в будущем еще встретим эти алмазы, но я не знаю в каком будущем. Господи, это дерево меня напугало. Кошмар, нам нужна вода сейчас. Так как у меня там нет ä, поблизости... А, вот здесь же есть бесконечный источник воды. О, тут, кстати, есть огромнейшее озеро. Озеро, а не лужа. Вот это вот лужа. Сейчас мы с вами вот это вот потушим. Очень интересное дело. Оставим пока что так. Ну, а мы с вами пока что пойдем ä, спадки. Значит, сейчас мы с вами добываем. По-моему, там нужно 10 да, для портала. Да, нужно 10. Нам еще нужна шерсть. Я хочу, чтобы у нас портал был красивым. У нас железо, да, осталось? Да. Все, теперь мы сами делаем ножницы. Потому что свои я тоже куда-то засунул. Мне их тупо лень искать. Так, берем наше снаряжение. Где наш меч? А, он у нас сломался, кстати. Что вы думаете насчет алмазного меча? Я считаю, это отличное приобретение У нас будет Все Вуаля, теперь снимаем эту шляпку И идем На поиски овец, точнее я уже Знаю, где находятся эти овцы Нам нужно будет просто с вами э, Пройти, вот так Кстати, давайте мы с вами Походим по магическому биому, потому что Я так и нормально по нему не походил Возможно, кстати, там есть Коровы, если там есть Коровы то это просто будет реально перфекто, это будет реально кул, cool, реально классно. Я вот знаете, я сейчас посмотрел на миникарту и что-то как-то... Знаете, тут довольно-таки много монстров, а еще вот этот вот странный блик или что это в общем... Я не знаю, возможно, это после перезагрузки там все будет иначе, но пока что это ужасно. Вау! Это какой-то новый биом? А. -а, -а! Тут же ели. <св> Точно. Что это еще за? Вау! вот the fuck? Ой, ой! Так. Ну-ка. Okay. Угу. <св> <св> Значит, выпали кристаллы и еще какая-то штучка. Вау! Слушайте, а мы сможем? Давайте попробуем хотя бы. Ну, хотя бы попробуем. Опа! Маги! Ой, бля! Что?! Я заморожен. Меня заморозили. Паралич. Я, я, вообще не могу ничего сделать. Ребят, у меня паралич. Ребят, так нечестно. У я вижу там башню мага еще. Чё? Ч за паралич? Меня парализовало, блин. Да что это такое? Так вообще типа нечестно пипец блин это вообще как нам нужен лук Вот вон там эти маги стоят чё сука они все такие блять которые парализуют хотя бы одного грохнуть надо опа Сейчас других тоже он там один спрятался а куда это вы уж сейчас мы сами разберемся ребят Не волнуйтесь, 7 стрел хватит. Главное, к этой хрени близко не подходить, иначе будет не выбраться оттуда. Так, сейчас мы реально того мага одного грохнем. Так, и остался последний маг. 9 стрел, окей. Мы прошлого за 8 грохнули. Вуаля! все, Готово! Перфекто! Ради этого мы сражались? Опа-на! Кольцо огненного прикосновения, ударяя существо огненным жезлом, подожжет его. Бижутерия кольцо. Извиняюсь, а в смысле? В смысле, в смысле, в смысле? Куда это? А, правильно, я все. Брю. При... Так, ну-ка. Мне нужен огненный жезл? Что? Чего? Вау, тут целых две башни мага. Так, вот здесь он, по-моему, хороший. Да. О, ты в белой одежде Ты целитель Лечение новичок А могу я забрать вот это вот у тебя, пожалуйста Не против? Быстрее убегаем Чем быстрее, тем лучше Вы пожалеете об этом я уже пожалел. Воу, он реально за нами. Хочет. Фух, это ведьмы. Видишь, ведьма. Что? Вау. бля. Ух! Ребят, нам уходить или... Или что? Что вам надо? Понимаете, мы сейчас можем сами, знаете, что достать? Яйцо! Так вот дракон, я надеюсь, улетел далеко. К сожалению, на мини-карте он не отображается. Его приближение мы сами увидеть, к сожалению, не сможем. Поэтому я и боюсь туда идти, потому что там, там много золота, но мы, по-моему, там не сможем найти яйцо дракона, потому что нужен очень большой дракон, прям... Вообще, знаете, прям такой... Ого-го, еще дракон! Ребят, может попробуем сразиться уже? Все-таки бегаем от этих драконов. Знаете, я передумал. Ой, блядь! О! Нихера у него сердец! Мы с его сразить с вами просто не сможем. Был убит огненный дракон. Это еще не самый большой дракон! Офигеть! Ребят, я не знаю, как сражаться с драконами. Я посмотрю, как это делается правильно. И мы, в принципе, в следующей серии начнем поиски драконов. Хотя нет, в следующей серии мы с вами отправимся в ад. А уже через серию, я думаю, мы с вами сразимся уже с первым драконом. Потому что сколько мы можем уже в тени, так скажем, мы их боимся. Ну что это такое? Нужно быть жесткими. Сейчас мы сами а, наберем 10 а, обсидиана, построим портал ват, и я уже буду заканчивать. А ват мы отправимся в следующей серии. Так, поставлю раз, два, раз, два, три. Вуаля! Теперь у нас есть портал. Но отправляться мы в него не будем. Потому что это мы оставим на следующую серию. Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Делитесь этим видео со своими друзьями. Пишите комментарии. Я все читаю, некоторые лайкаю. С вами был я, Саша. Всем удачи и всем пока!